Слава нашему Господу, мир вам, друзья, дорогие, чудесный день сегодня, воскресный, сегодня и праздник, праздник День Отца, я такой очень благодарю Бога, что хоть сделали и День Отца тоже, то всегда маму праздновали, вот дядь жили, когда мы там, праздновали только День Мамы и все. И то не мама, а женский день. Но здесь, в Америке, сделали День Папы. Это прекрасно. Потому что Папа – это глава семьи, Богом поставлена. И Господь хочет, чтобы мы тоже праздновали и благословляли. Это важность. Потому что взять в Библии всегда все указано. Не написано, а написано – Авраам родил, и Яков, и Са...» Это все было указано что отцы, они делали, это все происходило Богом, все поставлено, постановление ишло Богом. И идет то, что Господь положил, идет Бог, Иисус, идет отец, потом мать и потом дети. Это ступеньки, которые положены Богом, друзья. И это важно в нашей жизни, чтобы мы правильно, это совершали сегодня чудесный день день отца и я так сидел рассуждал я не только один день я рассуждал всю неделю об этом и говорил господи это иногда важная тема но она очень тяжелая тема потому что как вот э, сказала аня что это иногда больная тема вспоминать. Бывает в жизни дети имеют отцов, но они без отца. Отцы, они живут в одном доме, и все, но дети без отца. Это бывает в жизни. Почему? Потому что она происходит то, что... Отцы не уделяют то время, которое должен уделять время с детьми своими. И дети говорят, у нас <къех> есть папа, но у меня не отношения отношение с ним, как положено. Но правильно Аня подчеркнул, что ну, у нас есть еще, еще один отец, который небесный отец, который нас принимает. И Он помогает нам двигаться, и Он помогает нам делать то, чтобы мы любили из земных отцов. И если мы прочитаем Слово Божье, это говорит Римлянам, 8 глава, я возьму с 15 стиха, говорит такие слова. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Но приняли духа усыновления, которым мы взываем Аба, Ава Отче. Друзья, это важность, когда Христос был на земле, Он говорил, я пойду, я молю у Отца, и Он вам возьмет от меня и придет вам другого утешля, это Духа Святого, и который вы будете вызывать Ава Отче, Отец наш. Друзья, и этот Дух Святой, он в нас, мы праздновали воскресенье два подряд, мы напоминали, что Дух Святой делает, что Дух Святой какую работу производит, друзья. И вот это вот мы должны понимать, что вот это вот мы запечатлены. И говорит, вы приняли не Духа рабства, но приняли, чтобы жить опять в страхе. То, что Игорь напоминал в начале... Вы не приняли духа страха, но вы приняли, но приняли духа установления. Бог нас установил, духом святым запечатал нас и говорит, который мы взываем, Ава И этот дух свидетельствует в нас, что мы дети Его. Этот дух свидетельствует в нас, что мы божьи дети, друзья. И вот, вот это установление мы получили от самого Бога. Мы получили от самого Иисуса. И видите, 16 стих говорит так. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Когда Бог нас принял, и мы стали детьми Божьими, и этот Дух Святой, он свидетельствует, что мы дети Божьи. И мы этим духом, но это поддержает усыновление «Ава-Отче». И когда мы провозносим ава это мы просим Отца о чем-то. Потому что мы Его дети. Вот представьте, мы земные дети наши приходят, и у нас что-то просят. Но это им нужно. Это им будет в пользу. И мы им даем. Помните, Христос говорил, говорит, что если придет сын к отцу и попросит хлеба, не подашь ему камень или там рыбу, змею, нет, ты это не сделаешь своему ребенку. Так и Отец Небесный, он нам подает ту пищу, которой мы, мы нуждаемся. Он подает нам эту пищу, чтобы мы питали свою душу, своего духовного человека, чтобы мы питали, и чтобы мы шли за нашим Господом. И я ищу дальше, и прочитаю, кто говорит Галатам интересное место, где Бог тоже подтверждает этому. Галатам 4 глава, я возьму с 1 по 6 стих, говорит такие слова.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 Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, починился закону, чтобы искупить подзаконный, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющий во Отче. Смотрите, что говорит Галатам Павел. И вот когда, еще что, наследник, когда в детстве он, да, он богатый, он наследник, но он еще не завладел этим. И вот видите, говорит, он починил попечителям, он находится, в дома привета до срока указанного отцом. И дальше третий стих говорит так: так и мы, доколе были в детстве, были порабощены веществам начала мира. Когда мы не знали Бога, мы блуждали, мы не знали Господа, и когда Господь нас взял, и видите, это написано 4, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего на землю, который родился от жены, который родился, подчинился закону. Христос родился, Он подчинился закону Тоши, и Смотрите, что Бог нам показывает, что мы, когда не знали Бога, мы жили, как хотели, и дальше, что происходило, мы познаем Господа, мы видим, что Христос был, Он подчинился закону. Какому закону Он подчинился? Он подчинился то, которое Господь давал на горе Моисею, Он тому закону подчинился, Он исполнил все. И видите, дальше говорит, чтобы, 5, чтобы искупить подзакон их, дабы нам получить усыновление. Он показал нам, как нам нужно жить с нашим Господом. И говорит, чтобы искупил подзакон, дабы нам получить установление, Бог нас установил, из за это мы называемся детьми божьими. Потому что Дух Святой, видите, что же говорит, А «Как вы, сыны, то Бог послал в ваши Духа Сына Своего». То, что помните, когда Христос говорил, «От меня возьмет и вам даст этого Духа истины». И, видите, Он говорил об этом, когда был на земле. И тогда он говорил, он говорит, вы сейчас не можете понять, но вы поймете, придет тот день, тот 50-й день, ждите обещанного, и он придет. И говорит, видите, и как вы сыны, то Бог послал в сердца вашего, Духа Сына Своего вопиющий Ава во друзья. И вот этот дух, он свидетельствует духу нашему, что мы мы не свои. Мы Божьи дети. Мы не свои, друзья. Мы Божьи. И мы принадлежим нашему Господу. Если вспоминаем то место, когда Христос напоминал о блудном сыне. Помните эту притчу? Наверное, все знаете ее хорошо. Ее все знают. Я... Тут много, она говорит, это Лука, 15 глава.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 И пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил, э, прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному жителю страны той, а тот послал на игонополе свои пасти свиней». Он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Причём же себя, сказал, сколько наемников у отца моего, избычествует хлебом, а я умираю.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 Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба при тобою, и уже не называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перец на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын...» был мертв, и ожил, и пропадал, и нашелся, и начали веселиться. Друзья, это важность. Христос приводит притчу за эту семью, там, где два сына, и говорит меньше, говорит, отец, дай то, что мне принадлежит. Отец берет делит. Как всегда, в семье самые меньше, они балваны. я всегда так говорю. Самые балваны ⁇ это самые меньшие. Потому что им позволено все. Отец ничего не жалеет, он все дает. И вот тут ни старший не говорит, отцу, дай мне это имение", Потому что он работает на поле. А этот балваны самый меньший. И говорит отцу, дай мне это имение, которое принадлежит мне. Что я буду подчиняться тебе. И что интересно, Христос приводя эту притчу и говорит, Он ему отдал, он разделил это имение пополам. И старшему дал твое, твое, и меньшему. Друзья, и вот это вот, что нам есть о чем задуматься. И что меньше сын берет делает, он идет в другую страну, он раскачает все свое, живет. Он я богатый, я имею деньги, работать не хочу. Зачем мне? Я ушел из-под власти отца. Зачем мне пахать, их старший пашет? И вот я вот так сидел, рассуждал. И вот пошел. Пошел, расточил все. Остался ни Вернуться к отцу. Как это унизится? А я скажу, отцовское сердце ждало сына. Оно ждет всегда. И вот вот происходит время. И он говорит, кушать хочется, нанялся работать, спасти свиней. И вот представьте себе такую вот картину. Вот давайте вот представим себе, вот нарисуем себе этот сын, который царствовал, у него куча было друзей, а потом он остался ни с чем, и друзьям он не нужен, потому что он без денег. И он идет, и он пасет этих свиней, и раз бы Рад был накушаться тем морошками, которые кушали свиньи. Я не знаю, кто может пас свиней или нет, но я, я видел, кто пас свиней, даже помню, в армии там э, э, были, был один, он пас свиней в армии, то он ходил нечистым, он был грязный, постоянно от него запах не шло. И вот это, это вот, вот такую работу он выбрал, был на першествовале, и он такую работу выбирает. И тут доходит ему, у моего отца сколько людей из, избыточствует хлебом. Рабы работают, они спят на постелях, а я вот здесь а, встану и попрошусь у него быть рабом. Не сыном, я уже недостойно назывался сыном. Я хотя бы рабом буду у него. И идет. И он, видите, как вот он, он не был, он как был, так и пошел. И отец увидел, он вдалеке сын идет. Он не начал говорить ему, ох ты такой. он его побежал, встретил, обнял. Он его обнял по отцовски. Это Христос проводил тычу, как Бог встречает нас. Хотя мы, Бог, может, отходим в сторону. И Он хочет, чтобы нас встретить. И говорит, дете мо а ты говоришь, я не хочу, может, называться своим детем». А Он говорит, нет, я кровь провел за тебя. Ты будешь моим детем». И он что берет сына? Он обнимает, дает указания или поменять одежды ему. Законите, будем есть, будем радоваться. Сын мой пропадал, он нашелся. Он все, но он теперь возвратился, он сейчас со мною. Слово Божие написано, говорит, об одном грешнике, кающемся, радуется все небо. Друзья, а мы, если что-то происходит... Приди к Иисусу, и Он скажет тебе, дитё мое, Знаете, уже я помню, в жизни один браток, я ему говорил, приходи на молитву. А он говорит, а что я приду, меня сейчас Господь будет наказывать. Я говорю, нет, Бог не такой, как ты думаешь. И когда он пришел, он дитё верующих родителей, он знал Бога с детства. Когда он пришел на молитвенное, и Господь обращается Духом и Святым к Нему и говорит, «Сын мой!» А я как-то сидел и плакал, говорю, «Господи, Он последний человек был, Ты его назвал Сыном!» Друзья, такой наш любящий Бог, который Он называет тебя Сыном и Дочерью, потому что Он кровь пролил за тебя. И Он говорит, «Приди ко Мне, и Я к тебе». Сделаю, и ты будешь говорить, ава отче. И смотрите дальше эту историю, что происходит. Он меняет, он делает перчество. Он снимает перст и дает ему, ты мой сын, он дает перст, он все назад ему разрушает. Он ему никогда не вспоминает. И эта притча, друзья, идет к нам. Если мы видим что-то в наших детях, мы должны проявить это отцовство. Мы должны показать ему, что я тебя люблю, сынок, дочь моя. Я тебя люблю, я тебя не покину никогда. Ты со мной и будешь. Это Господь хочет. И вот эта притча, она мне запечатлила, друзья, где Господь говорит, говорит, сын же сказал им, «Отче, я согрешил против тебя, против неба и пред тобою». Уже не достойно зваться сыном. Он осознает, когда мы осознаем себя пред Богом. Господи, да, подшатнулся, да, получилось, а может специально получилось, но Бог не осудит никогда. Бог сделает так, и он примет тебя, он тебе поменяет одежду, он тебя примет и скажет, дитё мое, и он скажет, поменяйте, и отец сказал, раба, с ним принесите лучшую одежду, никакую не будет. принесите самую лучшую одежду для моего сына, оденьте его в эту одежду, самую-то, никакую не будет. там типовую какую-то, нет, самую лучшую». И что говорит? Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и в начале весеница». А что было с другим братом. Тот брат на поле старший. Он ничего не знал. Я не буду читать, потому что, за ним, что время идет. И он сказал, говорит, смотрите, он на поле, он проходит с поля, уставший. Там работал, и он слышит веселье. И он не спрашивает отца, что такое случилось. А он призывает, и написал 26-й стих, говорит так. И призывал одного из слух, спросил, что это такое. Что же веселье. 27 -й. Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормил теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его вышел, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я сколько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания приказаниям твоего». Но ты никогда не дал мне ни козленка, чтобы мне повеселиться с тобой с друзьями моими. А когда этот Сын Твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для Него от теленка. Он же сказал ему: Сын мой, ты всегда со мной и все мое твое. А о том надобно было радоваться, и веселится, что брат твой этот был мертв, и ожил, пропал, и нашелся. Что отцовское сердце делает? Говорит, сын, ты всегда со мною. Мое, твое, твое, мое, это у нас общее. Тебе я дал все. Господь дает все дары для того, чтобы пользовались этим». А мы иногда не хотим пользоваться этой благодатью Божией, этой свободой Божией. И мы боимся. А когда бывает, люди приходят, каются, Бог прощает, обновляет духовно, и наделяет силой Духа Святого, и мы начинаем завидовать. Как это Господь его наполняет, и Бог его употребляет. А я уже сколько верующий, и я не могу этого делать. А Господь говорит: иди со мною, иди и делай то, что я поручил тебе, совершай то, что я тебе дал, и ты будешь иметь со мною часть. Ты всегда со мною, ты всегда пред моими глазами, друзья. Это Господь делает, Он совершает. И очень важно, как мы, когда приходим к нашему Господу. Очень важно, чтобы мы учили наших детей, друзья, чтобы наши дети любили Иисуса Христа, чтобы наши дети не только знали, что есть Иисус, но чтобы они любили Его, чтобы они видели в нас, в родителях, в нас, в отцах Иисуса, чтобы они видели в наших хождениях Иисуса Христа, то, что мы делаем детям на земле, это хорошо. Мы им показываем, чтобы они не это жизнь идет. Но я хочу сказать одно, чтобы они росли духовно, дети, чтобы они видели, как папа молится, чтобы они видели, что папа читает Слово, и он собирает своих детей, и он читает им Слово, он им рассказывает. Это важность отца. Отцовское сердце, друзья, оно всегда, да, мы обнимаем детей, это прекрасно, мы их жалеем, мы купляем, они опять, ну, они, бывает, просят, ну, что они просят, бывает, они что-то попросят, но ты должен знать, они могут отравиться от этого, они могут ошибиться, я помню, встречал людей, который отец, будущий верующим, куплял детям видеогеймы. И Господь делал работу свою. Но когда дошло отцу, что Он делает, Он начал у них забирать, выкидывать. Дети, сын пошел драться с отцом. Подожди, ты тут куплял мне, а теперь ты забираешь. Друзья, это не суд. Это просто говорится о том, что мы, отцы, бывает, часто хотим э, потворствовать нашим детям. Мы часто хотим, чтобы нашего ребенка сделать счастливым. Но счастье нашего ребенка в чем? Не в геймах. Счастье нашего ребенка в слове Господнем, в том, что они знают Господа. Это важность. Это то, что мы должны делать. И Господь напоминает нам очень много. Бог напоминал нам, если взять Слово Господне, в другое еще место. Я буду это в этом Ереме. Говорю такие слова. Многие это... Но я скажу, когда Бог говорил о об отцах. И когда Бог напоминал Израилю, как у, у Бога это отцовское сердце, ему жалко было Израиля, и он говорил э, пророку в и он напоминал ему, и говорит, а народ мой оставил меня, он отходит от меня. Это то же самое, как тот младший сын взял и ушел от, от отца. И Бог предупреждает. И говорит, а послушайте, что делает Господь. И Господь сказал Еремии. Я прочитаю, это говорит Еремия, 35 глава, и тут говорит с первого стиха такие слова. Ну, я с первого стиха возьму. Слово, которое было к Еремии от Господа во дне Иакима, сына Осии, царя Иудейского, иди в дом Риховитов, «И поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, дай им пить вино. Я взял Иазаю, сына Еремия, сына Аватии, и братьев Его, и весь дом Рахевитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолии, человека Божьего» который подле комнаты князей, под комнатой Массии, сына силу э, мова, стражи у входа, и поставил пред стенами дома ряковитов полные чаши вина и стаканы и сказал им пейте вино, но они сказали мы вина не пьем, потому что и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 чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушали из голоса Инадава, сына Рыхава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина, и во все дни наши, и мы, и жены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 В шатрах, Он живет в Израиле, и Он благословен Богом. И смотрите, что Господь сказал. И Бог тут говорит, Он привел пример и говорит такие слова. И было слово Господнее Киреми. Так говорит Господь Савовов, Бог Израил, иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя? чтобы слушать Слов Моих, Бог говорит, я говорю, непростой, я Бог, Отец, я вам говорю, как надо жить, я вам говорю, как надо служить мне, и говорит, неужели, а вот этот земной Отец, пример, который он сказал, просто сказал детям, не делайте это, живите, и они исполняют, говорит, а я Бог живой, Создатель твой, я тебе сказал, что делать, и ты не делаешь. И что интересно, говорит, видите, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушать слов моих, говорит Господь, слова Инодава, сына Рыхава, который завещал сыновьям своими не пить вина, выполняется, и они не пьют до сего дня, потому что слушают завещание Отца Своего». «А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы непослушны меня». И Бог предупреждает, Бог показывает, как нужно быть. Это, а, говорю, поймите, друзья, я это привожу к тому, что как мы должны быть послушны Слову Господнему, мы должны быть послушны, что нам Господь скажет. Мы часто приходим в молитве пред нашим Господом, и мы ему выскажем все. Мы скажем Богу все, но мы не даем ему сказать. Давайте пример такой. Вы просили, друзья собрались, и вы начинаете с другом говорить. Вы сели, и другу говорите, говорите, час, два, три, а друг сидит и слушает только. А у него тоже есть что -то сказать. И потом вы разошлись и говорит, ну, у нас была беседа хорошая. Друзья, вот так у нас молитвы бывают. Мы встанем на колени, выложим Богу, а Господь, мы не ждем, что Господь нам страшит сделать. Мы не, мы не дожидаемся. А позволите им сказать, и вот минутку помолчите. Иисус, что ты хочешь мне сказать? А Он нежным голосом говорит, дете мою: я тебя люблю. Он может еще один все сказать. Я ждал Твоего встречи. Я хочу с тобой поговорить. Друзья, и Господь ждет! Надо, чтобы у нас была эта комната молитвы, где мы можем встать на колени и поговорить с нашим Иисусом. И послушай, что Ты скажешь, Господи, говори мне, Говори, я жду от а тебя ответ. Господи, мы часто хотим, вот мы сказали, вот у нас нужда, мы должны... Нет, друзья, мы должны идти правильно за нашим Господом. Знаете, как-то я один брат выражение такое говорил, говорит, надо, он даже говорил молодым, говорит, надо женить, до женитьбы молиться. Говорит, некоторые до женитьбы не молятся, или замуж выходить, не молятся. А когда уже вышли замуж и женятся, тогда и постится, и молится день и ночь. Он говорит, а если ты до этого молишься и постишься, и когда уже ты женился, то у тебя жизнь течет. И у тебя не надо на, на, на прах идти. Ты идешь, как Господь хочет. За это, это самое важное. Один брат тоже говорил откровение, он как-то говорил, э, что. Было, что за, за одних людей, что там был мост, и вот они, раз, группа людей прошли поэтому, а мост был опасный, они прошли, и не, мост не развалился. А другая группа подошла до моста и начали молиться, молились, молились, и потом раз, и мост развалился и вместе с ними. И Бог говорит, это притча. причем в чем? Те люди до того, еще до моста не дошли, они уже молились. И когда уже перед мостом они стали перед опасностью, они только благодарили Бога и прошли. А эти жили беспечно. И когда прошли, тут беда. Надо идти, они помолились, думали, что так. Но они, их Бог не мог спасти. Потому что Бог у них как выручалочка. И вот это Бог хочет, чтобы не был он выручалочкой. Знаете, как говорится, я иногда выражался у нас. Даже и у меня это было раньше. Бог, карманный Бог я называю. Он в кармане у меня. А когда мне надо, у меня нужда. Раз, я Господи, помоги, у меня нужда, у меня проблема. Проблема прошла, ой, слава тебе, Господи, я живу опять всех. А Бог хочет, чтобы мы постоянно находились с Ним в общении. И вот Господь приводит это за, за вот этих, за риховитов. Как они были послушны и Бог обличает, и Он как указывает Израилю, что смотрите, Отец земной сказал, и они это все исполнили, они это все совершали. Друзья, и я бы хотел, чтобы мы правильно понимали Слово Господне, что говорит об этом. И я прочитаю Малахия еще что некоторое место говорит такие слова Малахия, где пророк этот малый пророк, он говорит такие слова. Малахия, 4 -я глава, я возьму с 5 и 5 и 6 стих, последние. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господнего, великого и страшного. Мы живем в последнее время, друзья. Мы это видим.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 когда дети мои были маленькие, я нуждался в нем. Я говорю, Господи, я не понимаю. Я не понимаю. Мой черепог не может прыгать, понять это все. И Господь меня вразбил. И я сказал, Господи, теперь я буду делать это. И смотрите, в 6 стих говорит, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Нам, взрослым, тяжело это входит. Как это так? Да, Бог с нас это требует, чтобы наши дети нас любили. Да, я часто говорю, я помню, говорил, э, пример одним говорил, говорю, тебя дети любят, ты дала жизнь, мама, отец, ты помог, он вырос, за это тебя сын любит, он благодарит тебя. Но, Говорит так, чтоб, но его сердце против тебя. У него есть человеческое уважение к тебе, но сердце его закрыто к тебе. Почему? Бояру Малахия пишет ясно, и обратит сердца отцов к детям. Мы должны завоевать ребенка, завоевать его сердце, чтобы оно повернулось к тебе. Мы должны так завоевать своего дитя, чтобы Он повернулся к тебе. Это важность. Это важность в нашей жизни, друзья. И это работает. Я помню, одному отцу сказал, говорю, ремнем и криком ты своего дитя никогда не вернешь. Он тебя будет уважать, Он тебя любит. Как отца, отец, ты. ты это, ну, сердце, я говорю, ты должен завоевать. Как? Не стыдитесь, я всегда говорил отцам, и мы тебя попросить прощения, где-то неправильно. Попроси, это, это, не, это тебя не унизит, наоборот тебя возвысит. Я говорю с это собственно. Это наоборот тебя возвысит перед твоими детьми. И некоторые бывают, я помню, один сказал так, это мой дете, я буду с ним командовать, как я хочу. Я говорю, ты уже опоздал. И вот дети потом стараются, когда неправильно видят отхождение, только 16-17 лет уже из дома убегать, замуж выйти, как-нибудь уйти из дома. Почему? Потому что нема вот этого отношения. Нема вот этой. И потом идет вопрос, а что мы здесь в Америке Задает вопрос. Идет деградация в молодежи, в детях. Мы не можем понять, что случается. Завоевывайте детей. И никакой деградации не будет. Когда ты завоевываешь дитя сердца, идет деградация другая. Идет Божия деградация. Это идет Божья деградация, когда Господь вселяет и дети видит в тебя Иисуса. Это говорит о том, Друзья, отцовское сердце, отцовское сердце, которое она будет любить, она будет всегда прощать, никогда не будет ничего вспоминать и будет говорить «это мой хороший дочь или сыночек». Друзья, это важное наше, это отцовское сердце, сегодня день отца. Называться отцом – это хорошо, но надо быть отцом. Я как-то выражался, говорю, отец не тот, который родил, а отец, который правильно воспитал. Сейчас многие хотят иметь имя отца, но они недостойны бывают. Они начинают воспитать, как в армии солдатов. А я говорю, должно быть воспитание быть другое. Отцовское сердце, оно будет нежное. Оно поплачет с сыном с дочкой. Это отцовское сердце. Оно будет понятие ребенка. Есть песня Отцы отцы и легкая ваша доля. И там очень такие слова, очень такие складные. Сколько ты ночей не спал, сколько все, друзья, это отцовское сердце. И вот даже многие сейчас стараются, хотят, но у них не получается. Это то же самое, я часто говорю, относится и к служителям. У служителей постарей должно быть отцовское сердце. Я помню, беседовал с одним братом, он говорит, знаешь, браток, говорит, сейчас мало. Отцов. Сейчас очень много, которые движутся. Сейчас очень много, которые совершают, хотят, сейчас все хотят командовать. Но отцом и поплакать с тобой, и поговорить, и поддержать тебя мало. И да помочь нам Господь, чтобы мы двигались и ишли за нашим Господом. Чтобы отец и мать, это одно – это одно тело, это одно тело, которое, это семья, оно не может разделиться никак. Бог сочитывает вместе, и так идет жизнь человека, друзья. И Бог делает, и написано, что, человек, что Бог сочитал, человек да не разрушает. И Господь хочет, чтобы мы двигались за Ним. Бог хочет, чтобы мы ишли вместе, одна семья. И когда видит отец, когда видят дети в нас отношения между родителями, и они говорят, мы хотим быть такими. Мы хотим быть такими. У нас пример есть папа. Мой папа такой. Это важно, друзья, когда мы подходим к этому и дети видят, примером мы становимся. Когда мы примером становимся во всем. Я прочитаю еще одно место, и мы будем молиться. Это всем известное место. Дети это место знают прекрасно. Они даже, помню, мои маленькие были, они цитировали мне это место. Ефесянам 6 глава. И мои дети всегда цитировали 3 э, стих. А я им первые два стиха стих. Но я, я прочитаю сейчас 1 стих, 2 и 3. И вот 6 глава говорит, дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И второй, «Почитай отца твоего и мать твою». И мать. Это первая заповедь собритования. И третий стих. Вот это дети сильно знали. «А вы, отцы, не раздражайте детей ваших». И вот бывало, что-нибудь они просят, то, что им не полезно. А вы говорите, нет. Они начинают раздражаться. И говорят, а там написано, «Отцы, не раздражайте детей ваших». И вот... Стоишь и говоришь, да, там написано, но я знаю, что тебе это, она не пойдет в пользу. Вот как бывало, вот, мой внук раз, хватит там ножик. И вот, говорю, знаешь, что он может порезаться. И вот аккуратно забираешь у него. Понимаете? Если вот любой ребенок вот что-то возьмет острое, и ты аккуратно Заберешь, он начинает заливаться, кричать. Ты его раздражаешь, а ты подходишь аккуратно, чем-то заманиваешь, и знаешь, что это ему во вред. И вот мы должны понимать это, мы должны понимать во всем, как подойти к этим нашим детям. А если вот уже взрослые дети, им уже за 20, и вот тоже тут другой вопрос идет. Тут другой вопрос идет, и тоже другое это, и мы не имеем права, ну, например, ты должен быть послушным мне. Нет, уже если не слушать, уже поздно, ты, ты должен авторитет зарабатывать с детства, когда есть переходной возраст, ты зарабатываешь авторитет у детей, и когда они уже взрослые, приятно слушать когда они тебе говорят или пишут мы тебя любим ты сделал много для нас это, это жизнь, друзья это Богом создано отцовское сердце когда ты начинаешь и когда ты ведешь все, и вот людей, у тебя каждое сердце, за каждого человека очень тебя болит сердце. За каждого, который проходит, ты переживаешь. Ты начинаешь молиться. В свободное время ты каждого перечисляешь. Чтобы Бог вел, чтобы Господь сам совершал. Друзья, это Господь хочет, чтобы от нас, чтобы мы правильно ишли за Ним. И да поможет Господь мне и каждому из нас. И кто будет слышать, чтобы мы имели это особское сердце. И чтобы мы понимали, что мы не должны раздражаться. Ведь, видите, тут это... И в рации не раздражайте, но воспитывайте их в учении, в наставлении Господнем. Когда мы будем наставлять детей правильно, когда мы будем правильно вести, и дети видят нас в молитве, тогда мы будем видеть и будем радоваться в жизни, и мы тогда будем благословенствовать нашим Господом. Друзья, эта тема большая, аж обширная. Но я думаю, что мы будем сейчас молиться, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог помог нам идти за Ним правильно и воспитывать наших детей. И когда явится Господь, чтобы мы сказали Господи, вот мы и детей, которых Ты дал нам. Да поможет нам Господь во всем. Аминь.